День добрый дорогие друзья Я Игорь Черноусов И продолжаю Рассказывать о Истории развития своего канала Канала, который называется Человечище Друзья, вот канал, который я создал Он уже конечно оформлен Я вам сейчас покажу Все, что я делал В плане оформления этого канала то есть, Чтобы у вас получился Вот такой же вот канал, как у меня значит в первую очередь конечно я делал внутреннюю оптимизацию канала почему? потому что так как подписчиков в первое время конечно у вас будет мало ну вот 10 человек то в первую очередь вы должны расположить роботов ютуба к вашему каналу что это значит? То есть вы должны подобрать ключевые слова к своему каналу чтобы этот канал уже начал находиться роботами YouTube. Что для этого я делал? Значит, как я уже сказал, канал я продвигаю по сейчас продвигаю по тематике бои без правил. Поэтому первое, что я делал, это подобрал ключевые слова по тематике бои без правил. Что для этого делалось? Я пользовался сервисом «Яндекс .Директ». яндекс директ режим подбора слов. Вошел в режим подбора слов. Набрал бои, бои без правил и смотрел, какие еще запросы делаются, связанные с моим остальным запросом ⁇ Бои без правил ⁇ Бои без правил, боев без правил, правила боя. Вот. Все эти запросы достаточно ключевые, то есть правила боя онлайн, правила боя смотреть, но это, правда, уже относительно к фильму больше относится. Значит, как я уже и говорил, кроме яндекс Яндекс.Директа я пользовался и самим YouTube. То есть вы можете написать в поиске YouTube, писал бои, бои без правил и смотрел, что еще люди ищут по связанным с этим запросом. Бои без правил, бай без правил 2014 года, баи без правил лучшие, смерть на ринге бои без правил женщины, бои без правил России. И вот все вот эти вот ключевые слова я собирал. Собирал э, в одно место, создавал текстовый документик. Сейчас я вам покажу, как он себя выглядит. Вот посмотрите. Я завел такой текстовый документик и в него выписывал те ключевые слова, которые я буду использовать для э, своего канала. То есть, вот выписал бои без правил. Лучшая драка, бокс, боец. И так как э, канал у меня в принципе не требует какого-то русского языка, да, что все, что на нем я буду выкладывать, будет понятно и без слов, то есть я эти ключевые слова нашел в английском варианте. Почему? Потому что я рассчитываю еще потянуть и людей с английской, э, с англоязычным YouTube вот таким образом вы можете искать э, ключевики то есть проверяя их с помощью яндекс .Директ. я делал еще одну более простую вещь тоже я сейчас покажу то есть э, искал ролики которые занимают первую страничку да? открывал эти ролики вот выбирал показать код страницы и в этом коде страницы я искал искал такой тег, который называется keywords. Keyword. Вот в этом теге, смотрите, перечислены все ключевые слова, по которому продвигается вот это вот данное видео вот и драки спорт смотреть и так далее то есть если вы не хотите сами выдумывать ключевики вы их можете выдернуть из популярных видео проверить их сервисами яндекс директ и узнать насколько они популярны стоят ли их использовать в качестве ключевиков на своем канале Значит, кроме сервиса яндекс директ вы можете использовать для подбора ключевых слов еще два сервиса это сервис Google, Google AdWords, вот и сервис самого YouTube, YouTube подбор слов. Значит, сервис YouTube, он недоработанный и по всем ключевым словам, по которым дается меньше тысячи запросов, YouTube сервис выдает, что данных нет, данных нет. Google AdWords э, выдает несколько другие цифры, чем Яндекс Директ. Поэтому, в принципе, конечно, тоже можно использовать этот сервис, если вы хотите это глубоко и детально проработать подбор ключевых слов. Значит, для я выбирал эти ключевые слова? Для того чтобы произвести первичную м, оптимизацию канала со стороны э, роботов. Вот эти вот ключевые слова вам необходимо внести в описание вашего канала. То есть я входил в творческую студию, выбирайте канал. Вот, видите, выбирайте дополнительно. И вот в этом вот разделе, просто те ключевые слова, которые вы перечислили, их нужно разделить запятыми. Просто выделяете вот эти вот ключевики, вот здесь они были через запятые. Выделяете эти ключевики и просто-напросто вставляете вот сюда, в эту строчку. Раз вы их разделили запятыми, то YouTube затем ключевые слова, которые создает из нескольких слов, он возьмет сам в кавычки. Вам не нужно этого делать. Вот посмотрите. Все что у меня было разделено запятыми, он просто объединил в кавычки. То что у меня нет, <coughs> те ключевые слова, которые состоят из одного слова, вот они просто разделены здесь пробелы. Это нужно для чего? Для того, чтобы роботы YouTube начинали находить ваш канал. Вот это я первое сделал. А дальше, что я сделал? Я сделал, естественно, описание для вашего канала. Смотрите, в разделе есть раздел ⁇ Сведения ⁇ И вот в этом вот разделе, нажав вот на значок, изображение ручки, я прописал описание канала. Вот в этом описании я вставил все ключевики, которые я выбрал для своего канала. И вот таким человеческим образом я это все делал. Но и так как я планирую привлекать аудиторию на канал э, и англоязычную, я просто взял эту русскую текстовку, вставил в Google переводчик и получил вариант вариант на английском Я тоже его вставил в раздел описания это очень способствует продвижению вашего канала в целом потому что когда вы что то набираете в строке поиска на ютубе ищется не только ролики но и каналы а каналы как раз ищутся в соответствии с теми ключевыми словами которые вы вписали вместо э, ключевые слова канала и то что у вас написано в сведениях вашем канале. Значит, еще одна вещь, связанная с внутренней оптимизацией канала, это сделать вот такой вот красивый URL вашего канала. Сейчас он у меня выглядит вот таким вот образом, видите, человечище. А изначально он выгоден вот таким вот образом. То есть набор каких-то непонятных символов. Естественно, передавать вот такой вот непонятный набор символов ну, крайне некрасиво и неудобно вставлять вот такую вот ссылку значительно лучше. Значит, вот каким вот образом изменить вот эту авторский сделать авторский URL. делается это на один раз и вот на этом канале я уже вам не не смогу сделать, но указать как это сделать. но я сделал канал вот, только что канал Воля и на этом канале я покажу как поменять авторский URL. значит я вхожу, выхожу из аккаунта падая на этот канал он еще абсолютно мне не оформлен ничего здесь нет значит как поменять авторский url канал значит нажимаем опять же на шестереночку и вот обратите внимание настройка аккаунта нажимаю дополнительный и появляется вот такой вот раздел настройки канала создать пользовательский URL еще раз говорю это сделать можно только один раз поэтому крайне внимательно относитесь к данному действию опять же пользовательский URL должен соответствовать названию вашего канала если у меня канал называется Воля я также его и называю но уже по-английски Воля а вот то о чем я я думал то есть если Название канала вы можете сделать любым, то есть странички любые, а вот пользовательский URL уже с названием Воля у меня занят. Поэтому Воля может быть Rush вот так вот создаю. Но это тоже уже занято. Вот, Рус Воля. Вот такой вот URL мне там подойдет. Русская Воля. Вот, теперь мне создали адрес SQL вот так он будет называться, YouTube User, русская воля. Значит, сразу же адрес у вас не поменяется, это произойдет через несколько минут или после того, как вы почистите кэш. Вот на этом внутренняя оптимизация канала закончена. То есть вы подобрали ключевики к этому, отнеситесь крайне внимательно. Вы эти ключевики прописали в настройках канала, вы прописали о канале, что-то с использованием этих ключевиков и поменяли пользовательский URL. Значит, в следующих роликах я расскажу о том, как я уже производил внешнюю оптимизацию канала, как наполнял его всяческой красоту. Всем спасибо, кто смотрел данный ролик до конца. Нажмите, пожалуйста, нравится. Если есть вопросы, пишите комментарии.